Счастье в Боге Переживаний очень много, но рук не надо опускать. Все контролируется Богом, и это нужно твердо знать. Все может в жизни пошатнуться, здоровье, прибыль и семья. Родные могут отвернуться, оставить близкие друзья. Все может быть не так, как хочешь, но если веришь ты Христу, Увидишь солнышко сред ночи, в пустыне, Божью красоту, все может в жизни приключиться, дефолт, смятение, война. Тебе же есть друг где укрыться. В Иисусе Он твоя скала. Не сомневайся, только в Боге Свою Он верность доказал. Христу пронзили руки, ноги. Он за твои грехи страдал. Вокруг и зла, и боли много, Ожесточаются сердца. Но счастлив тот, кто верен Богу, Не час, не год, а до конца. Аминь. Слава Богу.